Систематический признак двудольных это наличие двух семидолей в зародыше. Отличительные особенности двудольных следующие. Первое, корневая система, стержневая с развитыми боковыми корнями. Второе, листья, как простые, так и сложные, с сетчатым расположением жилок. Лишь у небольшого числа видов Жилкование иное. Двудольное растение подорожник имеет дуговидное желкование. Третье. Цветки пяти и четырехчленного типа, то есть число чашелистиков и лепестков кратно четырем или пяти. Четвертое. Эндосперм в созревших семенах хорошо выражен у ряда семейств. Посленовые, зонтичные и другие. Но у бобовых, сложноцветных и других, например, фасоль, горох, подсолнечник, развит слабо или совсем отсутствует, и запасные питательные вещества находятся непосредственно в семедолях зародыша.